мероприятии и общие вопросы системы ЕС и вопросы связанные с новыми продуктами но мне хотелось бы расставить некоторые акценты в том что касается нары потому что на самом деле с моей позиции врачебные это не только продукт направленный на оздоровление кожи и ногтей да действительно наара – это прежде всего напиток красоты действительно это так и вы уже имели возможность многие попробовать этот замечательный вкусный напиток. И знаете, что он действительно является комбинированным продуктом. Там есть и гидролизованный коллаген, и витамины, и минералы, и очень важная для оздоровления кожи аминокислота, и, конечно же, антиоксиданты. Мы уже в Джонесс привыкли, что без антиоксидантов мы никуда. Но, конечно, базовая составляющая – это гидролизованный коллаген. его там достаточно большое количество. Мне хотелось бы сегодня чуть-чуть остановиться на том, что же это все-таки такое. Мы с вами помним многие по нашим встречам, рассказывавшим о проблемах кожи, суставов и хрящей, что коллаген – это структурный белок. И он очень распространен в нашем теле. Дорогие друзья, когда Уильям рассказывает, что все мы являемся большим таким... Комплексом белков, так вот 30% из всей массы белков в нашем организме – это как раз коллаген разных модификаций. И это очень важный белок, и он очень прочный. Пучок коллагена выдерживает большую нагрузку, чем стальной трос того же диаметра. Он является тем каркасом, который обеспечивает прочность и эластичность нашей кожи, костей, хрящей, связок, сосудов, оболочек внутренних органов, каркасом внутренних органов. Поэтому фактически это действительно такая базовая опорная структура. И вот благодаря чему он так хорошо работает. Посмотрите, это не двойная цепь, как мы говорим про ДНК, а тройная цепь белка. Вот мы видим сначала сборку из аминокислоты альфа-цепи, потом каждая цепь белка сворачивается вот так, в такой жгутик из трех, сворачивается потуже, потом вот каждая такая, вот видите, тройная цепь, сопряжена еще со своими подругами в такое большое плотное волокно. Конечно, в таких условиях, безусловно, коллаген выполняет все важные, возложенные на него задачи. И вот как это выглядит в таком пространственном изображении. И каждую вот эту цепочечку внутри этого большого жгута составляют цепь аминокислот, из которых три являются основными, они встречаются в Всегда, это пролин, гидрокси, пролин и глицин очень важные аминокислоты на самом деле. Лилия уже рассказывала, когда вводила нас в курс касательно наары, что мы действительно теряем коллаген каждые 10 лет. Объем коллагена может утрачиваться до 30%. Но я хочу вам сказать, друзья мои, что это не самая большая проблема на самом деле. Да, конечно, вот он коллаген, вы видите, в дерме, то есть в глубоких слоях кожи. Он держит нашу кожу как каркас, и когда... Количество волокон утрачивается, то кожа начинает провисать. Мало того, коллаген имеет замечательное свойство удерживать воду. Конечно, если коллагена меньше, жидкости в коже тоже меньше, и, естественно, это все отражается морщинами. Но и сосуды, дорогие друзья, вы видите, когда мы рассказывали с вами про сосуды, вот она средняя часть сосуда, средняя часть стенки, называется медиа, в ней тоже... Каркас, опора – это эластин и коллаген, и, конечно, эластичность и здоровье сосудов тоже зависит от коллагена. Поэтому я и говорю еще раз, что нара – это не только здоровье кожи на самом деле, но и суставы, и сосуды находятся в той же чудной компании. Напоминаю всем, кто участвовал в воскресном событии «То, о чем говорил Уильям», тем, кто не участвовал, расскажу. У коллагена есть свой цикл жизни. Безусловно, наверху, когда нас проектировали, не оставили все, скажем так, безнадежным. И когда мы говорим о том, что может утрачиваться 30% коллагена за 10 лет, это не обязательно так. Цикл регенерации предусмотрен. Сначала мы получаем коллаген, скажем так, в подарок, но под действием внешних каких-то сил и внутренних, то есть свободные радикалы, те самые окислительные молекулы, старение, какие-то токсины, стрессы, приводит, конечно, к разрушению, утрате коллагена. Но вот эти кусочки коллагена, дорогие друзья, они стимулируют организм, дают ему сигнал, что нам вообще-то необходима замена. Организм синтезирует новый коллаген, и мы получаем необходимую нам замену. Звучит все хорошо, и возникает закономерный вопрос. Если все так красиво получается, то почему мы с вами вообще говорим о каких-то гидролизатах коллагена? Да? Но вот он, механизм старения, который выходит сейчас на первые позиции, то самое гликирование, засахаривание белков и ДНК. Когда коллаген встречается с сахаром, который вообще является токсичным для нашего организма, Сахар связывает вот эти нити коллагена такими поперечными сшивками, мостиками и вызывает старение казалось бы, ну хорошо, у нас же есть возможность вот эти фрагменты коллагена разрушенного будут все равно стимулировать нас на обновление. Не тут-то было, вот эти конечные продукты за сахара, конечные продукты гликирования, они вызывают, вызывают не только воспаление в коже и нарушение функции, но вот эти связи с глюкозой, вот вы видите здесь эти мостики, они блокируют распознавание организмом фрагментов коллагена. То есть получается, что что наш организм не имеет возможности узнать о том, что коже нужен новый коллаген. И по мере старения организма поперечных сшивок в волокнах становится все больше. И если вы еще и при этом позволяли себе есть слишком много сладкой, содержащей сахар э, пищи, то, конечно, это старение прогрессивно, скажем, ускоряется, и у вас стареет и кожа, и хрящи, и сухожилия, кости становятся более ломкими, потому что, опять-таки, каркас костей – это как раз коллагеновые и эластиновые нити, и это приводит, кстати, и к снижению прозрачности хрусталика, эта болезнь называется катаракта, в общем, совершенно неприятно, как, собственно говоря, и всегда. Поэтому я еще раз напомню вам, что, конечно, сладкое совершенно не способствует омоложению, вредит здоровью, но, опять-таки, если так получилось, к сожалению, что мы, как часто говорят Эрик, Сержи, мы не можем изменить начало, но мы можем повлиять на нашу эволюцию с тем, чтобы изменить финал, если уже образ жизни был не очень правильным, но мы хотим повернуть время вспять в какой-то мере, то тут как раз и нужен гидролизат коллагена, потому что фрагменты коллагена, которые вы получите с помощью НАРы, будут как раз давать организму тот самый сигнал о том, что нам нужен новый коллаген, нам нужно обновление нашего каркаса, нашего матрикса, и это будет воздействовать оздоравливающий на весь организм, как я уже сказала. И это действительно доказанный факт. Почему коллаген должен быть гидролизованным? Казалось бы, у нас есть желудок, там замечательно все переварится, и мы получим вот эти расщепленные фрагменты, и все будет хорошо. Дело в том, что молекула коллагена из-за той структуры, что я показала, она очень сложна в переваривании. Сколько бы холодца, дорогие друзья, вы не съели, к сожалению, ваша кожа от этого обновления не получит, зато получит холестерин, и, в общем, ваши сосуды не скажут вам спасибо. Поэтому, когда говорят, что вот полезный холодец для суставов, ну, врачи относятся к этой рекомендации скептически, потому что большой пользы вы, увы, не получите. А когда происходит гидролиз, я хочу, чтобы, когда вы слышите фразу «гидролизованный коллаген», вы как раз представляли себе эту картинку с ножницами. С помощью, скажем, науки мы имеем возможность вставить молекулы воды, «хидро» по-гречески это «вода», в длинную цепь аминокислот вот эти смайлики это аминокислоты и связь между ними разрывается и туда вот заходит вода и получается что вместо огромной коллагеновой нити у нас с вами нарезанные кусочки коллагена которые легко усваиваются дают тот самый необходимый сигнал но к сожалению или к счастью, Выработка коллагена в организме – очень сложный процесс. Вы видели уже, сколько этапов проходит, пока соединится эта одна цепь, потом закрутится три в один жгутик, этот жгутик упакуется с другими в целый канат. И в этом процессе принимают участие много разных компонентов. И вы видите что опять GNS, снимаем шляпу перед ним, предусмотрел очень многое, практически все. И все компоненты, которые необходимы для синтеза качественного коллагена, все они представлены перед вами, и они тоже входят в состав НАРА. Если быстро пройтись по ним, конечно, это витамин С, это э, ключевой, скажем так, компонент, который участвует в выработке коллагена, потому что активный центр фермента, непосредственного, скажем так, исполнителя сборки – это железо. Нужное состояние железа двухвалентное обеспечивается аскорбиновой кислотой, то есть витамином С. Если дефицит аскорбиновой кислоты в организме отмечается, ход химической реакции нарушен, и коллаген получается более рыхлым, несостоятельным, не выполняющим свои опорные функции. Я призываю всех курильщиков быстро и срочно бросить курить, но пока вы находитесь на пути к оздоровлению, помните, у всех курильщиков отмечается дефицит витамина С, то бишь аскорбиновой кислоты, поэтому не забывайте, пожалуйста, восполнять ее дефицит, если вы не хотите остаться без нормально работающих суставов и связок. Кроме того, витамин С – это еще и антиоксидант, он помогает, участвовать в образовании многих гормонов, превращение холестерина в жирные кислоты, то есть поддерживают здоровье сосудов, в работе иммунной системы витамин С тоже участвует и улучшает всасывание железа. Поэтому, опять-таки, когда вы используете НАР, вы, собственно, работаете на весь организм в целом и получаете от одной порции 35% суточной дозы витамина С. Если учесть, что при этом вы, безусловно, захотите использовать и другие продукты для оздоровления, то всю суточную норму вы получите. Витамин В6 также участвует в синтезе коллагена, естественно, иначе бы его не было в нааре. Но кроме этого, это компонент, необходимый для выработки тех молекул, которые обеспечивают нам хорошее настроение и самочувствие, серотонин, дофамин и так далее. Он участвует в синтезе гемоглобина, то есть его недостаток может привести к анемии. Он участвует в жировом углеводном обмене, поэтому, когда вы используете этот витамин в пищу, вы поддерживаете хорошее состояние организма. И, кстати, непосредственно занят в правильном процессе чтения генов. То, что мы с вами обсуждали в воскресенье насчет того, что надо включать чтение хороших генов и выключать чтение плохих. Витамин В5, опять-таки синтез коллагена и гемоглобина, то есть хорошее состояние крови, непосредственный участник обмена жиров, углеводов, аминокислот и жизненно важных жирных кислот, в частности омега. Половина суточной нормы в одной порции наара. Биотин – это один из компонентов компонентов тех ферментов, которые опять-таки регулируют наш обмен веществ. Плюс он участвует в синтезе кирпичиков для ДНК и РНК, то есть опять-таки возобновление клеток, обновление организма. 70% суточной нормы в одной порции. Витамин В12 – очень важный компонент. Безусловно, синтез коллагена. Вообще сложно сказать в чем не принимает участие витамин В12, но когда вы видите этот компонент, помните не только о коллагене, но и о том, что он улучшает работу нервной системы и мозговое кровообращение, он необходим для нормального контроля веса, он необходим для того, чтобы обеспечивать обновление клеток, он тоже участвует в образовании новой ДНК, 70% на одну порцию Нара. Никотинамид или витамин В3 или витамин ПП – это все синонимы. У него тоже есть своя роль в выработке коллагена, а также он участвует в цикле обмена холестерина, то есть способствует поддержанию его нормального уровня. Соответственно, это плюс еще и здоровье сосудов. Ну и на сладкое у него есть детоксикационные свойства. 30% суточной нормы от одной порции нара. Цинк, то, о чем говорил Уильям в воскресенье, очень важный микроэлемент, который участвует не только в выработке белка, помним, что мы с вами ходячий белок, но и в синтезе новой ДНК, то есть обновление клеток без него невозможно, поэтому репродуктивная функция, особенно, дорогие мужчины, это касается вас, потому что вас можно поздравлять. Фактически каждые пару недель с новой спермой, извините уж так за прямоту, мужские гормоны, безусловно, антиоксиданты при участии цинка вырабатываются в организме, то есть борьба с ранним старением без цинка невозможна. И кроме всего, он еще и необходим для расщепления алкоголя в организме, поэтому если вы на праздник немножко решили отойти от здорового образа жизни, помните, что нормально в общем, себя чувствовать в дефиците цинка невозможно. В одной порции 80% суточной нормы цинка антиоксиданты, наше любимое, то, что мы знаем и помним это слово после того, как познакомились с Дженессой, оно у нас неотрывно связано с резервом, они есть и в Нааре, это и та самая наша любимая канадская черешня, и... Ой, быстро я перелеснула. И гранат, который, кроме того, что является мощным антиоксидантом, оказывает выраженное противовоспалительное действие. Помним, что если мы перебарщивались с сладкой калорийной пищей, в коже развивается хроническое воспаление в глубоких слоях. Его, конечно, надо контролировать и уменьшить. Виноградные косточки, которые могут усиливать эффект других антиоксидантов, кроме того, что сами являются таким мощным антиоксидантом. Ягода Асаи, которая является, скажем, чемпионом западного мира по антиоксидантным свойствам. Нам с вами повезло, у нас есть черника, которая все-таки, скажем так, считается царицей антиоксидантов, но они сасаив, кстати, между прочим, одного ну, родственных, скажем так, семейств ягоды. Ацеролла ⁇ это такая ягода из семейства черешневых тоже поддерживает антиоксидантные свойства, но в ней есть еще каротиноиды, это провитамин А, поэтому она полезна еще и для зрения и тоже улучшает состояние вашей кожи. Если сказать вкратце о нааре, с точки зрения врача, безусловно, да, это напиток красоты, и он, конечно, защищает кожу от преждевременного старения. Но это, конечно, укрепление волос и ногтей, потому что, они тоже являются придатками кожи, и, безусловно, без э, здоровья кожи невозможно здоровье ногтей и волос. Но также это и укрепление сосудистой стенки, о чем мы с вами сказали, каркас, и поддержка суставов. И, кроме того, гидролизат коллагена – это замечательный источник глицина. 30% аминокислот в гидролизованном коллагене – это глицин. Глицин – это... Фактически аминокислота, которая является не только строительным материалом, но это еще и нейромедиатор с успокаивающим действием и поддерживающий, скажем так, активность наших мыслительных процессов. Если вы хотите хорошо спать, то вашей пищи глицина должно быть достаточно. Поэтому, еще раз подводя итоги, вы получите гидролизат коллагена и суточную норму практически цинка, и необходимые для обмена веществ витамины, Мало того, нара еще обогащена дополнительно эльцистеином. Это аминокислота тоже необходимая для выработки коллагена. Есть небольшой секрет. Если гидролизат коллагена не обогащен эльцистеином, то не получится эффективные скажем так, выработки коллагена внутри. Дело в том, что при гидролизе эльцистеин в коллагене разрушается. Поэтому... Качественный продукт гидролизата коллагена, обязательно эльцестиин дополнительно должен содержать такой секрет, который нас отличает, опять-таки, от других антиоксидантные фрукты, о которых мы с вами говорили. Кому и как принимать наара? Вот, пожалуйста, мы можем рекомендовать всем взрослым лицам, то есть от 18 лет и старше, независимо от возраста, пола и этнической принадлежности. Вы используете одну мерную ложку на стакан жидкости, это может быть вода, может быть какой-то сок, просто, скажем так, мы рекомендуем воду просто из-за того, что у наары благодаря мандарину есть свой аромат, свой вкус, поэтому с водой логичнее использовать ее. Вы можете использовать нааро в любое время дня. Донна Антар часто рекомендует использовать нааро к вечеру, потому что синтетические процессы, то есть выработка белков обычно происходит эффективнее в течение ночи. Но если вы даже захотели нааро выпить утром, днем, ночью, извините, если вы вдруг проснулись, безусловно, все это усвоится и пойдет на пользу. И приятно, что вы получаете низкую калорийность. Одна порция это всего 60 килокалорий, благодаря подсластителю и экстракту стевии, той самой нашей любимой стевии, которая приносит пользу и сладкий вкус без лишних килокалорий. Поэтому Наара это и 14 веществ красоты, и гидролизат коллагена. И в нашей системе есть действительно получился еще один продукт.